Творческая энергия дизайнеров Audi бьет ключом. Изначально семейство концепт-каров со словом сфера в названии включало три машины: Родстер, Седан и Минивен. Но когда вся троица была завершена, оказалось, что вообще-то идей хватит и на четвертую машину, тем более, что она выступает в исключительно востребованном сегодня сегменте купе кроссоверов. Так, на свет появилась сфера номер 4, а точнее Audi Active Назвать эту машину кроссовером не вполне правильно, просто более точного термина еще не придумали. Дело в том, что задняя часть кузова оборудована откидным бортом и необычным задним окном, которое с помощью электропривода можно сдвинуть вперед. В этом случае ActiveSphere превращается в подобие пикапа. Более того, предусмотрена специальная перегородка, которая поднимается позади второго ряда сидений и надежно отделяет пассажирский салон от грузового отсека. То есть машина действительно превращается в пусть и странный, но грузовичок. Внушительные 22-дюймовые диски способны менять форму на более аэродинамическую, когда машина движется по шоссе. Это позволяет сделать концепт экономичнее. Вместо фальш решетки прозрачная панель, которая дает возможность непосредственно из салона видеть, что происходит перед бампером. Но самая интересная особенность Audi ActiveSphere — интерьер. С первого взгляда понимаешь, что с ним что-то не так, но нужно несколько секунд, чтобы понять, что именно. Пока все автопроизводители увеличивают размеры и количество дисплеев, в Audi ActiveSphere их нет вовсе. Отсутствует даже приборная панель. Что делать? Надеть очки дополненной реальности, которые покажут водителю и приборы, и органы управления, взаимодействовать с которыми можно голосом и жестами. Силовая установка демонстрирует возможности перспективной платформе PPE, поэтому у концепта солидные, но уже вполне реалистичные характеристики. Мощность пары электромоторов без малого 450 лошадок, крутящий момент более 700 ньютон-метров. Батарея на 100 кВт-часов обеспечивает запас хода в 600 км. А 800-вольтовая электросистема дает возможность поставить заряжаться постоянным током мощностью аж 270 кВт. Естественно, ни о каком серийном производстве речи не идет, Но этот электрический полный привод, пневмоподвеску и прочие технические характеристики мы увидим уже к концу года на серийных автомобилях платформы PPE.